та -ра -та, -та, -ра та та так ну что ж сыграли мы ворам и у нас есть победитель поздравляем спимая радость получила мвп и вскоре выберет себе скин